Татьяна, как тепло пошло? Да, вы чувствуете. Чувствуешь, огонь? Тоже одинаково, видите, здесь, все, здесь все одинаково. Вы что щипаетесь? Ну, чтобы выщипать. Слышал, щелчок? Да. И снова всем привет. Сегодня у нас сеанс для Татьяны. Она танцевала на пилоне. Да, поприветствуйте нас. И, кстати, забудьте поставить лайки и с вас подписка не выйдет с этого канала. Объясни, что у тебя беспокоит? Ты говоришь, чувствуешь, что как будто с позвоночника, да? Да. Позвонка. Еще как танцевалось смещение было. И как-то неровно наклоняюсь. Много, много раз говорили. Ну, спина болит Да. А сейчас ты продолжаешь танцевать на пилане? Нет. Нет. Уже как год. Но ну, ты случайно с него не падала? Нет. То есть за счет того, что на руках зажалась? Да. А ты явная правша или одинаково? правша. Правша, да. Ну, давайте протестируем. Самое первое, вот смотрите, вот так вот по моему фону, видно, что вот это плечо чуть выше. Ну, буквально так, не сильно, на 5 миллиметров. Теперь разворачиваемся. Так, наклоняя голову вперед. Прощупываем позвонки, сама не шевелись. И вот сейчас просто пластичным отростком. Ну вот, э, шестой позвонок, он немножко не ротирован, а чуть сублимирован, вот так вот подвинут. Здесь вроде все в норме, теперь сама, да, ничего не делаю, я повращаю, я повращаю, слушай, ну подвижность вообще хорошая в уши, прям ничего критического не вижу. Давай повернем в эту сторону голову, так, ну практически 90 градусов в эту сторону, 90 градусов, главное симметрично. Теперь наклон к уху. Три пальца проводят, плечи на месте. И здесь три пальца. Ну, в общем, все симметрично. Прощупаем триггельную зону. Вот эти, здесь как? Белинопад. Вот тут больно, да? да. Ничего ничего можно в голос кричать. Стонать. Можешь петь, смеяться, что хочешь. У нас все можно. Так, вот тут. Плечи вперед. О, да. Вот тут болит, да? Угу. Так, забитые мышцы. Слава богу, это не позвонок, это мышцы. Так что это правится. Кстати, я вам скажу, что 80% случаев виноваты у нас мышцы. Давай вот так вот я тебе держу. А, знаешь, как скручивайся. Вот подбородком касается ключицы. Плечи округлило вот так. И дальше по данному позвонку вниз. Вот так скручивайся, скручивайся, скручивайся. Не таз на месте. Да, только вверх, только вверх. Скручивайся, скручивайся. Руки висят. Уже больно? Да. Так, вот здесь. Вот тут под лопаткой. Дальше проверяем следующую зону. Давай, тебя тут держу. Касается тенис, да, тенис к земле. К полу руками. Угу. Вот когда нагибается, видите, она перекручивается налево. В левую сторону уходит спина. Выпрямляйся, выпрямляйся да. Выпрямляйся. И еще раз так. Ну, ноги поудобнее ставь, чтобы не пошли, чтобы не упасть. Пошли, пошли. Пошли, да. Так, давай еще раз. Скручивайся. Сгобившись, сгобившись, как кошка, как кошка. Так, и вот натянутая мышцу вот здесь. В нижней части позвоночника видим. Так, где пальцы держим? Не больно? Нет. Воспринимайте еще раз. Распрямся. Вы что тянет где? Всю, Всю вот эту да. часть подлопаточно. Давай посмотрим на постную мышцу. Не больно? Нет, неприятно. Это поддостно было. Вот теперь надо установо. Здесь. Нормально. Там а неприятно, да? да? Так, ну мы тогда начнем с массажа. И потом дойдем уже до непосредственных хрустов мануальной терапии. Давай еще раз наклонись. Сгорбившись только сгорбившись. Таз, проверяем таз. Таз немножко левая часть едет вверх вперед. Вы понимаете? Угу. Ложись теперь на стол. Ну можешь головой сюда, ногами сюда, на спину. Так, ногами туда? Туда головой, ногами сюда. Так, вот проверим длину ног и сразу видим что вот эта нога подтянута на 5 миллиметров и по косточке здесь и по пяткам вот здесь вот посмотрите поближе чтобы вам было видно так вот и по пяткам вот так Пальцы но ближе, даже пальцы с этой стороны, посмотри сама, видишь, выше, угу. пальцы выше, чем эти. Так, по вот этим косточкам, получается, вот она вверх подтянута, что, соответственно, ухорачивает всю ногу. Теперь по высоте относительно стола, тоже чуть-чуть выше. Поставь пятки к себе поближе. Угу. Обе, обе, обе, еще ближе, еще там под попу, да. Так, смотрим, виноваты ли в этом голень ровненько. вот этой высоте. Нет, не виновато. Голень одинаково. Теперь бедренные часть проверяем. Тоже одинаково. Видите, все здесь одинаково. Так, ну тогда переворачивайся на. Это что разные ноги так плохо. Это э, сейчас, пока вот ты молодая, оно все исправимо, а в дальнейшем оно может повлиять на искажение всего позвоночника. Это начальная стадия скориоза, может быть. Mm -hmm. Ну, как такового я у вот тебя даже... нет. сладко сообщил, что я каких-то... Как такового сколиоза я у вот тебя не вижу. Может быть только, только вот начинающаяся стадия. Да, ему сказали, забыли... А, ну, тут здесь чуть-чуть вот. Вправо повернуть позвонок. Так, через один такой момент. тоже вправо повернут еще один вправо вот немножко то по одному позвонку то есть даже не сегменты позвоночника да это легко поправимо с этой стороны проверяем соответственно, таз вот эта половинка чуть назад сдвинута по высоте Слева чуть выше. И по нижнему уголку. Вот она назад тут сюда сдвинулась. Что нам подчеркивает, то что спереди вот мы заметили, да, то, та, то же самое та же самокартина сзади. То есть вот таз чуть э, экстензия назад у него небольшая. Итак, друзья, начнем с массажа. Достаточно сильного, глубокого, прогревающего, который является подготовительным дальнейшим манипуляциям, уже мануальным, когда уже хосточками похрустим, но сначала надо убрать спазмы, разогреть мышцы и настроить весь организм, подготовить, так скажем, к этим правкам. Татьяна, как тепло пошло? Да. Чувствуешь огонь? Нет. Да? Ну вот. Можешь чуть погромче говорить. техники вибрации которые растрясают суставы сухожилия в данном случае нас интересует на поперечное сухожилие точнее суставы вот этот поэтому через паравертебральную мышцы мы прям про них по ним проходимся продавливая Терпимо пока да. обязательно выжимка это нужно для лимфосистемы нашей застаивается Ну, ну кто-то в народе говорит, спазмируется, застаивается там блокируются, забиваются. Да, Это от перенапряжения. Всему вредно статическое напряжение, если долго в одной позе что-то делаешь. Или от усталости. То есть слишком много было напряжения, и организм терпел-терпел. Потом мышцы не вытерпели и сделали как бы такую протест, блокировку. А не будем вообще работать. Надоело. Как плохие сотрудники, знаешь? Вот примерно такой же эффект. Если хочешь голову на бок положить тоже можно. Так, и вот теперь. Я ходила на массаж, все равно эффект временный прям. Проходила? Да. Ну иногда просто одного массажа недостаточно бывает и одного сеанса тоже. Ты курсом проходила? Да. Вот первые глубокие внедрения уже пошли в тело. Терпи. Терпи чуть-чуть. Ты курсом проходила, да. да? Ну а потом опять занималась, да? Нет, не занималась. не знаю, почему Мне постоянно. Я год вот не занималась, и а все равно мышцы очень сильно забиты и даже массажер купила Да, а массажер какой? Купится, нагревается. А, он даже нагревается. Угу. Ну, это хорошо с прогревом. Ну, проходит, потом проходит какой-то время. Ну, знаешь, это уже зависит от самого человека. Например, мне массажер легко помогает. Я разминаюсь буквально чуть-чуть, и все, и мышцы опускаются сразу же. Бывают такие случаи, когда... Один раз мне тоже спазмировало мышцы так, что ног в ноге, в голени, что я встал и упал от боли. Утром мог проснуться да, даже вот нормально. Э -э болела целый месяц нога. Я понял, что массажи не помогают. Потом догадался сделать блокаду. Оказалось, мышцы так напряглась, что у перла прижрала нерв к кости. Ну, Это на голени было здесь. Э -э блокада – это серия инъекций. Вот так вот ногу проделал серию инъекций. То есть за один раз где-то 15 уколов получается. Наверное. Это больно? Ну, как обычно, такая боль. Ну как, чуть болей, чем команды кусил. Ага. Вот. И, соответственно, в течение следующего месяца я проделал таких блокад по 5 компонентов препараты разные. 4 блокады или 5 блокад сделал. И боль отпустила, только в этом случае, представляешь? Тут бывает такая зажатость. Бывают причины, например, психосоматические. То есть это стрессы, которые мы пережили когда-то, вроде бы про них забыли, а они микроспазмами начинают накладываться один на другой, один на другой, пока не образуется большой комок мышечный. И ко мне не поверишь, люди приходят, у них прям вот тут чуть ли не каменные мышцы, прям надутые вот такие. Я в такие мышцы два раза сорвал себе суставную сумку на локтях, что у меня вытекала жидкость даже, представляешь, из локтя. Вот тут такая шишка висела, разминалась в пол. Это я так себе кулак сорвал об эти мышцы каменные, mm представляешь, -hmm. до такой степени люди запущены, стадии бывают. Ты еще молодец, что ходишь на эти процедуры. Ну, я не помогала. Ну, сейчас посмотрим, как сейчас будет из москвы приехала на время да, да. терпимо пока да. здесь не больно Нет. Ну, молодец все хорошо терпишь так что люди вот разные случаи разные если не помогают именно массаж тогда можно сделать прогревание иглами иготерапию такую можно прокопаться в голове, может быть оттуда идет какая-то проблема давнишняя. Ты говоришь, это образовалось семь лет назад, да? Три. А, три года назад. Да. Так, это было, понимаешь, напрягается поясница. Да. Не поднимай. Так, просто расслабляй. Вот, значит, три года назад что-то случилось в твоей жизни. Может быть, какой-то срыв, стресс. И он отразился так в твоем теле. Тогда это называется инграмма. Инграмма – это запись, как на кассете. Многоканальная запись, которая записывается. Но дело в том, что мы ничего не забываем. И мозг помнит все. Просто мы это не можем оперативной памяти вспомнить. да? То, что нам сегодня не надо. Оно лежит далеко-далеко. На дальних полочках, в сарае, на самой дальней даче, где-нибудь в Гималаях, в горах. Куда не достать. Терпимо? Здесь давай потерпеть чуть-чуть. Ну, главное, твои вот средняя ягодичная мышца. Нормально, да? Угу. Я чувствую надута. Больно тоже, да? Вот. -а -а. И малая ягодичная. Тут нормально, да? -а -а. Тогда проверяем, идет ли в ногу. <сил> шикотно. А щекотную нет. Да? Здесь. Вот тут. но ну, щекотно видим что и радиации в ногу не идет это просто такая реакция девушки ничего ничего смеяться можно это неплохо так вот продолжаем про вот это вот сейчас надо ну, проработать чуть-чуть вот так вот так и расслабься То есть э, мы записываем в голове все на многоканальную как бы кассету такую, И звук, свет, цвет, запахи, одновременно наше состояние эмоциональное, психоэмоциональное, да? тактильное ощущение, вот оно все там сразу 16, 20 или 32 дорожки сразу записаны. И когда во взрослом состоянии уже мы все забыли, стресс прошел, а какая-нибудь часть этих дорожек всплывает, даже не все сразу, только чуть-чуть. Мы сразу начинаем испытывать тревогу, стресс, который отражается психосоматически в теле. То есть инстинктивно зажимаем плечи, например, да, или тянемся боком в бок, влево. Есть определенные зоны, которые отвечают за всякие наши переживания. Например, вот шея, вот это вот, эта, где загружена сюда, вот тут вот, да, да, да, посмотри, посмотри. Это область страхов. Вот эта зона, область переживаний за что-то. Ну, за какую-то задачу давнишнюю, которую мы никак не можем доделать до конца, да? Вот эта вот зона, это зона ответственности за нашу жизнь, за родителей, может быть, обиды на родителей. Вот эта вот зона отказа себе в каких-нибудь там удовольствиях или впечатлениях, да? Что-то себе человек долго запрещает, вот внутренне хочет, но осознанно себе запрещает. Как раз сюда попадают поджелудочная железа, селезенка, печень, желчный пузырь. Так что вот, ты, ты сейчас можешь вспомнить, что у тебя было три года назад? ты об этом не хочешь говорить. не знаю, может работала Ну Начала да, ночь. Что, может, самое простое, да, может быть из-за того, что переработала. Вот, мы смотри, компрессируем сразу позвоночник на утяжение. Чувствуется, да? поясница иногда болит. сейчас не болит, А то бывает? Ну вот сейчас как раз от всех сразу болей. Мы тебя и избавим. А поясница, что болит? Да, скорее всего, от да. Особенно тогда вот проблема бывает, когда человек в полу сгибе работает. Вот как некоторые массажисты неправильно делают. Они как пришли на работу пополам согнулись, так и работают пополам согнувшись И может, подняли тяжести mm -hmm. неправильно Терпимо, да? Да yeah. У тебя такое было? Тяжести? Да Конечно Кроме своего веса, что-то еще потяжелее поднимало, да? Тело молодое, так что у вот тебя пройдет все очень быстро. Так, надо. Ну, знаешь, смотри а каких сеансов. У меня достаточно там трех-четырех сеансов. Mm -hmm. Если проблема. Если проблема не сложная, да, с первого раза уже будет легче. Потерпим тут. Угу. Отлично. Первый раз уже много проблем идет, Дальше надо будет зафиксироваться. Все, отдыхаем. Кое-где будет жестко. Выдох. Как я говорю, излечение идет через боль. Потерпите чуть-чуть. Выдох. И еще. Давай вместе подышим. All now. и вы выдыхаете вместе с нами не забудьте при этом поставить лайки теперь длинный протяжный выдох Ой, да, Таня, сейчас посильнее пройдусь еще угу. расслабились и выдох О, все, теперь дышим спокойно вот тут самые больные да. места, да? вот они шлемах лимых, них родимых. Так, плечо спереди не болит. И такое движение вращения топорика называется. Видите, похоже на топорик вместе с лопаткой. Немножко так. Раз. На плечо. Угу. Лопатка хорошо. Выходит, вот так тоже терпимо, да? Сверху, да? И вот здесь. Так потерпи немножко потерпи иначе не будет терапевтического эффекта терпение терапия это же на коренные слова да ну, вот еще такие точки три верно потерпи. терпи еще вот чуть-чуть кричи-кричи многие люди в этих местах очень постановилось так а -а -а. О, да, Это кайф. Приятно. <свес> да, приятно. Ну да, некоторые говорят, что прям вот этого и хотелось. Больно, но приятно. Давай, постановай. <свес> Вздохи, охи. <свес> и уводим лимфу опять в подключичную зону, в подмышечную зону, вперед к организму, в паховую зону, Ребра растрясем, сбавляет от межреберной невралгии. В общем, полный комплект удовольствий. Очень удовольствие. Ну, давайте аккуратненько. Вот так да? А сколько ты в первый раз пришла, поэтому такой щадящий режим включен. Не особо напрягающий, Да рука просто висит, висит, висит, висит. Ага. выдох, о, еще вот там. плечо, да, еще выдох, еще ослабились, все, лежим спокойно, отдыхаем, Мы переходим к другой стороне. Если вы удобно в дырке лежать или без дырки? Мне по-разному, да. Смотри, как больно. Если больно... Ну, я вижу, ты голову вытаскиваешь, да? А давай, может, переберем? Ты... Если хочешь, может что-то рассказывать или спрашивать... А, про энграммы, я же не договорил про энграммы. То есть вот эта вот запись, которая у нас срабатывает, да, и мы невольно, не осознавая этого, начинаем напрягаться, мышцы спазмируются, она включается автоматически. да. Так вот есть такие приемы аудитинга. Это ну, практически человек в трансе, но он в сознании все помнит, разговаривает. Находим ту отправную точку, когда началось это все. И как вредоносную кассету с программой вредной, да, вытаскиваем из головы, записываем новую хорошую программу и вставляем. И дальше человек уже живет с хорошей позитивной программой, соответственно, избавляясь от этих болей. Представляешь, что такое? Это же надо, вот, прошел сеанс, да, надо же потом еще повторять, чтобы они не забывались. Только... Ты про устранение инграмм? или про массаж. Нет, ну вообще, ну, вообще не да. Надо проверять. надо проверять время от времени ходить, далее на подобные сеансы. И, в общем, по состоянию смотреть. Если проблема не серьезная, тогда достаточно там двух-трех, ну может быть, четырех сеансов. Угу. Если проблема хоть серьезно например, решаем проблему со склеозом тогда уже надо 20 30 40 сеансов, угу. понимаешь, чтобы поставить косточки на место, а потом их еще укрепить мышечный корсет создать новый, то есть тут уже надо планомерно работать в течение года, двух лет. А если мы говорим так, что от случая к случаю что-то случилось, да, ну достаточно раз там, в полгода сходить, что-то подправить, потом нормально все будет. У меня есть такие клиенты, которые, например, один раз придут, все нормально, все хорошо, восстановилось, и только потом через полгода приезжает или через год. Угу. То есть все индивидуально. И подход у нас индивидуальный, и проблемы у всех персональные. Так что все решается походу. У меня получается 4 раза, да, достаточно. Да. Этого будет тебе достаточно. Ну, потом мне отпишешься или отзвонишься, скажешь, как у тебя угу. состояние. Сейчас поглубже захожу. Подбить остистых отростков с ротацией. Терпимо? Угу. Ну ты умничка вообще хорошо все терпишь. Еще расслабление. просто висит. Висит плечо Как часто надо приходить? Через сколько? После этого, допустим, 7. Ну, вообще рекомендую приходить на 4-5 день после сеанса. Угу. Во-первых, предупреждаю, что могут с непривычки мышцы болеть. Угу. Как у спортсменов, знаешь, после тренировки. Ну, тебе, наверное, знакомо. Не, не болею, не у -у. Ну, поскольку ты спортивный человек, может быть, у тебя не будут болеть. А так бывает два-три дня. Особенно у хрупких девушек можете поболеть. Ну, надо принять это мышцы, это мочевая кислота. В них выделилось после сеанса. Считайте, что сейчас я для ваших мышц, мышц тренируюсь, а не вы сами. И, соответственно, есть способы, как ее устранить, чтобы они не болели. Это, во-первых, можно каких-нибудь сладких фруктов поесть, то есть глюкозы, фруктозы побольше. Ну, я, заметьте, не говорю, что-то из сахара или шоколадного, да? Лучше фруктового сахара. Тут тоже не больно, да? Это место выхода нервов из крестца Вот, потом можно принять ванну с эффектом Мертвого моря, то есть соленого такого моря, да? Это на ванну взять две пачки соли, в общем, простой рецепт. Две пачки соли, две пачки соды. Соли прям по килограмму, да? Морской соли обычно в обычном магазине можно купить. и принять ванну такую погорячее, да, ну сколько терпите, там 38-39 градусов, и тоже не 5-10 минут полежать, а полежать минут 40, вот тогда вот будет эффект, мышцы сразу перестанут болеть, а кости возвращаются назад, Это я все продолжаю тему про когда прийти на свой сеанс, mm -hmm. примерно через 6-7 дней Значит, чтобы успеть, успеть зафиксировать результат, надо попасть между третьим и шестым днем, да? Uh -huh. То где-то четвертый-пятый день. Если не получается, да, то достаточно один раз в неделю. Uh -huh. Сегодня, по-моему, одиннадцатое. Uh -huh. Да, одиннадцатое. То есть пятнадцатого ну, как раз ты 16-го уезжаешь, да. Да уже. я, может, не улечусь. Да, останешься с нами. Ну, я либо улечу 17-го, 16-го. Ну, значит, да. Либо в конце уже такой месяц. 16-го, 17-го. Ой, 15-го, 16-го, да. А как же ты там, учишься или работаешь? Вот сейчас ничего не делаю. Я и uh -huh. вижу, что... Визы? Визы, да, Там делаю визу. Собираешься лежать? Да, отдохнуть. потерпи чуть-чуть вот этот как раз таз тебе надо поднимуть назад чувствую раздвигается кое-какие вещи могут быть шокирующими для тебя все все все нормальная реакция и вы выдох Слини от удовольствия, видишь, я же вижу, ты улыбаешься на самом деле oh, <laughs> Наши зрители это не видят Человек может орать, может истерить, может все что угодно, но на самом деле это все в удовольствии uh -huh. Тем более, когда все поправится, будешь как молодая лань бегать, прыгать и скакать в <laughs> к состоянию себя пятилетней давности молодой, стороны красивый, да? еще раз выдох и еще раз выдох выдох угу. и сейчас посильнее пройдусь расслабились, выдыхаем по столу, Фу, ну что, прохрустили бы, что uh -huh. ли? Угу. Ну, ты же не хотела, чтобы я тебя просто погладил? Uh -huh. Да. Uh -huh. Хотя... У нас же не эротический массаж, uh -huh. у нас же мануальный массаж. Не сама рука не поднимаю просто расслабляй. Висит. Висит. Значит, плечи обычно вот тут не болят, да? Да, вот это самое больное место, я помню. Изначально нашего ролика, поэтому чуть потерпи. Уже встанать. Производить звуки. Я как на музыкальном инструменте из девушек выдавливаю звуки. Эротические, да? <смех> <смех> Смеемся, конечно. Так, и еще потерпи вот такие точки. Угу. Йо -йо. Громче Самые больные места Ну а здесь уже не больно Палец под лопатку залазит Это чтобы кожа добиться гиперемии. Покраснения. А вот плаками для того, чтобы расшатать суставы. Обеменно поперечные вот эти вот. Чтобы потом произвести на них манипуляционную правку. Так, ручка висит, просто висит, висит, висит, расслабленно, А, а мы выдыхаем. И еще раз. Так, приходи себя. Тут хрустно. Да, вот это что. где вот тут, да? Так, еще раз. То, что надо было еще раз. Все, полесить. И мы отдыхаем. Клади руки теперь под лоб. Вот так вот. точки нам о многом говорят. Это продолжение проекции нашего организма внутренних органов. Вот, например... Так, значит, вот это вот мы прожимаем, получается, копчик, крестец. Вот поясница пошла. Сама спина, шея, вот голова, ухо, глаз, лобные доли. <сínt> <сínt> Такие реакции у нас привычные на массаж, но ничего-ничего. Массаж у шеи на самом деле очень бодрит. Пробуждает в человеке его творческие мотивы. И еще раз эти точки. Теперь шею потянем по пружине вот так вот по пружинам. О, видите, как она оттягивается, прям длиннее становится и в эту сторону. смотрела у вас еще обучение да? у меня обучение да как раз вот в этом зале залещая на всем русскоязычном пространстве интернета ну в основном в ютубе у меня канал так вообще во всех социальных сетях конечно есть и тикток нашла ну, больше нигде не нашла да, да. Не, не искала да. просто да угу. ну приезжают кстати люди из разных городов россии из других стран даже Приезжала, кстати, девушка из Мюнхена недавно, вот в прошлом месяце. Так она по конституции, по стране тела, примерно как ты. Представляешь, кажется тебе, ну какая иммунальная терапия, с кем она справится. Так нет, ты знаешь, она самая активно у нас оказалась в группе. Mm -hmm. Такая жулистая, такая прямо. Вот дай ей поработать, дай ей, кого-нибудь там похрустеть, поломать. Представляешь? И уехала, и успешно там отрабатывает у вся в Минхене. Причем с нуля училась, новичок. Заночник. Больно? Похрустим. Больно? Сейчас, ну как больно. Если ты этого никогда не делала, то там больно. Ну вот сейчас уже делали, похоже, вот это все на ребра нажимать, mm. помнишь? Yeah. Ты даже иногда и не вскликнула, не успевала. Mm. Но ну, там просто как больно. Вот, ой и все. И сразу прошло. Это не то, что больно, это больше как бы испуг, понимаешь? Больше какой немножко страх. Ну, я думаю, у тебя он быстро пройдет. Обязательно избавляемся от лишнего масла, чтобы была жесткая фиксация. С телом через тряпочку делаем, чтобы ничего не соскользнуло. Все должно быть зафиксировано на месте, чтобы прием был произведен правильно в том месте, в котором мы рассчитываем его провести. Да. Ребята, поможите нам и пишите комментарии, кстати, а то что-то вы смотрели, молчите там. Пишите комментарии, сейчас мы начнем самый интересный момент. Даю свет. Так, ну вот, готово? А, нет, нет. Как, не готово? А -а -а. Просто тебе надо расслабиться. Отдаться чувствам, голову поверну на бочок, да руки расставили пошире. Начнем с крестцово-поясничной зоны. Даже таз отвергнуть. Вот, КПС, а вот, это ППС. Терпим? Угу. Теперь расслабились. Немножко за кожу. Может, щипаетесь? Ну, чтобы выщипнуть. Слышала щелчок? Да. О, тоже будет. Тебе просто непривычно? Такие процедуры. Даже можно дойти до купчика. Чего-то. Обязательно надо расслабить. И попасть с этой стороны. Вошить налевую, видишь? Да, я слышу. Так, и теперь ресницу. Дальше не терпишь его, да? Ладно, дальше не пойдем. Дальше немножко возмутите разгоним. Все не надо, только те, которые осели. Не так уж и много. Ай, блин! Так, голову стремила? Нет. В руки? Нормально так. Так, продолжаем. Может резко проходит, да? Да, она сразу проходит. Она будет буквально на секунду, и все. Так, и вот теперь вот потяните, выдох. Еще раз. И еще раз. Так, все, даю передохнуть. Все, все, все, приходи Еще раз. Еще раз. А вы те, нас, те кто нас смотрится, напишите, как вы думаете, опасны эти приемы или безопасно? Вообще хрустеть полезно или вредно? Так, ну еще чуть-чуть. Да, успею выдыхать. Будьте со мной. Еще разок. Не смешно, да? Так, еще раз. Видишь, там, где другие плачут, ты смеешься. Это же здорово. У нас Даже смех у нас лечит. Готово, так, как нет? Давай, надо поясничку надо уйти. Слушай, ну, такое, смешонку пригласила. Ноги расслаблены, расслаблены, не держи, не дожи. Ноги расслаблены, все-все-все, хорошо. Весь организм отректуем, починим, сход-развал сделаем, будет все замечательно. Это уже гидро было. Смешно, да? Сверхрусты <смешно> смешал что ли? <смешно> Человек Давай голову на бочок. Да, голову на бок. И вот ничего не боимся. Мои движения не угадывай. Помогать мне не надо, просто расслабились вот так, положили его. него. Угу. И... <съя> так, хорошо, что не матом. Ну, <съя> не <съя> все, Чуть-чуть сюда. И... Вот так вот. И, как называется, контрольный на выступ в голову. Опа. Вот это как раз было Атлант вот здесь, слышала? <съя> Первый. Нужно второй позвонок шейный, переворачиваем головушку. Я аккуратненько движну вот так. Ага. Сама ничего не делай. Выдох. Какая смешливая девушка попалась. Давай выдох. Она тоже снилась. О, Хорошо. Теперь на бочок, лицом к морю, ко мне задом. Эту ногу к себе. Руку, руку эту ногу придерживай. Она чуть-чуть выше вот туда. Ага. Эту ногу вот так зацепи за стол. Держишься. Это руку назад. Назад назад. И голову тоже назад. Вот туда смотри. Вот туда. Поставь сама себе лайк. Вот так. И смотри на него. А мы выдыхаем. О, как все было хорошо! Давай на другой бочок переворачиваемся. Угу. Эту ногу вперед, эту ногу назад. А там зацепилась за стол. руку а тоже назад. А это сюда. Ногу сверху вот так вот. Угу. И Себя. Ну, там, по-моему, все было, да? Да. Ой, ну, Давай ноги вместе и на живот. Ой, на спину, на спину теперь. На спину? Я на спину ложись. Так, проверю ноги отсюда. Угу. Ну, уже ровнее. Расслабляешься. Не, не, сама ничего не делаю. Полностью Расслабились. Смешно, да? Угу. А, ты говорила, поясница болит, да? А, в ноги отдает боль, сбоку, нет. нет, да? что-то дало. О! Вот чисто только. Сейчас, сейчас, сижу, держу, держу. Ложись. Лежи. Не, расслабилась, расслабилась. Руки лучше опустить, чтобы у нас почувствовать расслабление. И самое главное, поясничку вот. Так, держишь еще, еще расслабляйся, еще. ко мне, да вот сюда, а руку на ухо кладет на это, вот это да, и вот так вот сюда, <как> угу. меняем наоборот руки и голову. Все, переворачивайся на на спину, на спину да. Турку уже поработали, сейчас вот это чуть-чуть вот, так. и я тебе немножко но вот это вытяну просто упор не вот это надо упирается прямая прямая а это расставленная странах Эмиратах Саудовской Аравии. я шучу на самом деле все нормально, просто за шею потянем, потянем и вытянем весь позвоночник. Вот говорят, старик репку не мог вытянуться, а мы могли. Так, дорогая, приходи сюда. Это бывает шок, особенно для тех, кто в первый раз. Ну, где прокрустило здесь было? Ой, голубенький. Вот тут вот. Пока расслабляйся. Сейчас надо себя прийти немножко. До грудного отдела дошло там? Нет. Ну, давай для первого сеанса. Да. да. Не будем доводить до поясницы. Но вообще наша цель была еще поясничный, Поясничный крестцовый блок раз... Разомкнусь вот так вот, да. Но об этом будет в следующих сеансах, в следующих видеороликах. Поэтому не отключайтесь, будьте с нами и задавайте конкретные вопросы. С вами был Олег Аллав гудвин но мы еще продолжим стоя. Скоро. Это может быть главокружение, такое легкое опьянение. Там, человек себя может так не сразу прийти, да? Это дело в том, что были блоки по многим параметрам, да, позвоночника. Сейчас мы все разжали. Кислород хлынул в мозг, огромным потоком несет, ой, кровь хлынула в мозг, несется в собой кислород, и соответственно кислородное опьянение называется. Сейчас переходи в себя. Легче Я сейчас уже не пришло. пришло сейчас да? сразу, когда поднимала, да. Ну давай, опа. Аккуратно вставай сюда. Понял, мне понравилось. Понравилось, да? Да. До 15-го, до 16-го. сейчас ты, ты не хотела идти. Почему не хотела? <с Я переживала. Погоди, погоди. Давай сейчас подрывляем тебя, еще встанем. Вот, видите, плечи выровняли, сейчас видно, да? Осанка стала ровнее. Сама как чувствуешь себя? Офигенно. Офигенно, да? Угу. Так, ну вот еще вот ключицу сюда чуть подправим. Расслаблена ручка. Угу. Вот здесь. О, чуть-чуть подчеркивает так. Это тоже висит, висит, все висит. Ты мне доверяешь, полностью расслабленно Вот, полностью сход-развал, отрехтовали двигатель, аватар починили. О, такая гибкость какая. потрясающая. Так, давай еще руки вот сюда, в замок на шее. Подбородку мы эти ключицы. Вот так, и с горбостью, как мы делали, да, вот так вот, сворачивайся, сворачивайся, сворачивайся, сворачивайся. Ага, а я сейчас тебя разверну. Uh -huh. еще еще uh -huh. не размокай, не размокай uh -huh. чуть-чуть вот так вот шейно-грудной переход шаг вперед и провисай назад, как в гамаке uh -huh. и вот так вот вверх смотрим так, ну уже все было, значит, да? мы так про Прохрустили все. Много моментов было для тебя неожиданных, но в принципе ты не Конечно. Ну скажи, что нашим друзьям, что ты почувствовал вообще, стоит ли такое делать или пусть люди боятся дальше, сидят дома. Да, я что-то тоже переживала. Нашла в ТикТоке. Приехала. Мне очень понравилось. Да, подписывайся на меня в ТикТоке, Олег Алав Гудлин. Все хорошо, да? Да, мне нравится. Будем стройными, будем молодыми, будем здоровыми. До новых встреч, дорогие друзья. Пока. Ну, а если вы не с нами, то много теряете. Вам надо быть здесь, по Олегу Да. Пока-пока.